Всем привет! Очередной раз хочу продемонстрировать вывод из крана по добыче биткоинов BitFan. Все пока здесь идет нормально, никаких сбоев. Накопил я 200 тысяч и хочу их, собственно, вывести. Указываем кошелек, указываем пароль и я выбираю вывод всех сатушей из крана. Подтверждаем, дожидаемся письма. Сегодня у нас 29 марта, по регламенту сумма должна прийти в течение 24 часов. Так, ну где же наше письмо-то? А вот и письмо. Нам нужно кликнуть вот по этой ссылке. Ожидаем 24 часа, после чего я допишу этот ролик. Итак, в течение суток, 30 марта сегодня, пришел платеж. Как видим, 200 тысяч с проекта BitFun. Все в порядке. Проект платит. На этом я прощаюсь, всем удачи, пока, до свидания.